Желание это просто эмоция, душевное томление и просто хотелочка. А тогда цель это тоже желание, но уже переросшее в предпринятые достижения для получения желания. Но если по каким-то из трех охранных контуров я остановилась, то это и есть недостигнутая цель. Ну, Начиная с последнего. Да, совершенно верно, недостигнутая цель. Но здесь причину, Цели я еще вижу, конечно же, в очень жестком и дифференцированном вашем ментале. Вы развесили ярлыки на свои собственные желания. Если это эмоция, это одно отношение, можно реализовывать, нельзя реализовывать. Если это душевное томление, другое, другой ярлычок, можно реализовывать, нельзя реализовывать. А если это хотелочка, с ней как? пренебрежительно, ласкательно, будем мы реализовывать хотелочку в виде цели или мы ее так отпустим и посмеемся над ней. А, ментальное тело разложило их на составляющие. Это дифференцированные качества желаний. Одни требуют удовлетворения, другие требуют презрения. Какие из них какие? А, желание это великое богатство человека. У животных есть инстинкты, они у нас есть тоже. Но еще есть и осознанные желания. И это большой дар человеческого разума, когда мы можем на своем желании изменять реальности, творить магию, делать волшебство. Относиться пренебрежительно к своим желаниям, это относительно пренебрежительно относиться к своей магии, к своему внутреннему своему потенциалу. Каждое желание имеет право на реализацию. Каждое желание имеет право стать целью и получить конкретный видимый результат. Каждое желание имеет право стать основанием для того, чтобы будет меняться и картина мира и картина реальности. Если мы конечно не будем их умалять до уровня хотелочек. Я думаю, что я объяснила понятно.